друзья всем привет с вами снова дмитрий каштанов добро пожаловать на мой youtube канал в последнее время не получалось мне записывать видео так как сейчас высокий так сказать большой сезон продаж и мы еле успеваем в алдерес озон казань экспресс изготавливаем мы отправляем то транспортное то тут нужно коробки получить ну короче вот эта суета она так сказать выбивает из клеи и постоянно вот записывать видео, ну, не получалось. Я раньше все время записывал, как на выходных приезжал, когда здесь тихо, спокойно, суббота, воскресенье, и записывал видео, делал монтаж, и в течение недели, два раза, там, примерно в неделю выпускал. Вот, сейчас долго не записывал, и вот сейчас хочу записать. Тема такая, хочу разобрать ответы на часто задаваемые вопросы, то есть ответить. Для новичков это будет, скорее всего, очень полезно, так как, скорее всего, этой информацией, ну, я не знаю, почему-то либо никто не делится, даже бывает такое, что пишут на платных курсах, про это не рассказывают. Но я тут, в частности, по заполнению карточки, какие могут быть ошибки, не знаю почему, может, просто не знает. Итак, я сегодня разберу несколько вопросов. Эти вопросы, на самом деле, не очень простые. Очень часто встречаются новичков... И, так сказать, можно допустить ошибку. Если это, это, и если это не знать. Итак, первый вопрос. Отправил первую поставку. Было продано на сумму 3000 рублей. А за логистику с меня взяли 2000. Почему так происходит? Почему так много за логистику берут? То есть, люди берут, считают, сколько было продано, и считают, какая логистика. Делят Количество, стоимость логистики на количество проданных, получается бешеная логистика. Они лезут опять в мое видео, создание карточки товара, почему я там э, это не сказал. Э, они все сделали правильно, характеристики, вес. Ребята, все очень просто. Э, Валберис с вас списывает за логистику по заказам в течение недели, которые произошли сразу. Э, я для своих подписчиков, э, ну, для своих участников в телеграм-чате э, всегда привожу такую простую задачку. И ответ на, этот, на решение этой задачи является вашим, так сказать, ну, ответом на ваш вопрос. Вы отправили первую поставку. Цена логистики 200 рублей. Цена продажи, ну, то есть неважно какой товар, цена продажи 1000 рублей. За неделю у вас заказали 20 товаров, 20 товаров всего заказали. Из них 10 товаров успели выкупить, а остальные еще в пути. Ну, то есть, такое часто бывает, я просто привожу, привожу такие цифры, сейчас поймете почему. Общая сумма логистики получается по заказам в течение недели, у вас заказали 20, стоимость логистики 200 рублей 1 единица. Я тут не беру учет, как процент выкупа, стоимость возврата, просто своим словами объясняю, как это все выглядит. 200 рублей умножаем на 20, получаем 4000 рублей стоимость логистики. Общая сумма выкупленных товаров 10 умножить на 1000, 10 тысяч рублей, то есть остальные 10. Они еще к вам едут, они на следующей неделе к вам приедут. Но когда они приедут на следующей неделе, с вас уже логистику за те товары, которые приедут, брать не будут. Они с вас берут сразу сейчас. И вопрос, сколько вам перечислит адрес И вот, когда такую задачку задаю, пишу, и они сразу уже понимают, что с учетом того, что списание за логистику идет в течение недели сразу, и тут сразу понятно, что 10 тысяч рублей минус 4 тысячи рублей, то есть 10 тысяч, от он выкупил. Я тут говорю уже опять, не даюсь подробности за хранение, за всякие вот эти вот комиссии. Просто чисто по логистике. Минус 4 тысячи логистики, 6 тысяч рублей он переводит. Не нужно 4 тысячи делить на 10 и думать, откуда такая бешеная логистика. С вас логистику взяли за каждую единицу товара по вашей базовой стоимости логистики для вашей категории. Вот и все, в принципе, тут э, ничего сложного нет. Так, следующий вопрос. Э, по штрих-коду товара. На какой товар э, клеить одинаковые штрих-коды, а на какой э, нужно создавать новые? Э, тут я решил вам прямо заморочиться и показать, какие могут быть ошибки, э, какие мне задают вопросы. Тоже вот в Инстаграм пишут везде, в личку где-то на почту пишут. Вот смотрите, вот перед нами товар. Я сейчас специально увеличу, покажу вам штрих-код, заморочился. У каждого есть свой артикул, цвет и, допустим, размер. К примеру, допустим, у вас, там мне писали, по-моему, я не помню, про лак, по-моему, писали. К примеру, у вас четыре вида лака. Я просто их вот так вот изобразил, квадратиками, ну, образно говоря. <связывается> Лак называется одинаково. Я не знаю название, допустим, товар 1. От того, что он называется одинаково, это не повод клеить одинаковый штрих-код. Первый товар красного цвета, второй товар голубого, третий желтого, четвертый зеленого цвета. На каждый товар должен быть свой штрих-код. Если у вас а, этот товар, допустим, вот красного цвета, пускай там это будет, я не знаю, не лак, а какие-нибудь там, я не знаю, блузки, там, я не знаю, или, или что-то, а, штаны, я не знаю, ну пускай там блузка какая-нибудь будет. Красные цвета, имеет пять размеров. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. На каждый товар, на каждый размер должен быть свой штрих-код. Это важно. Путать не нужно. Дальше. Какой еще вопрос задают? Если у меня, если я продаю, допустим, лак не по одному товару, а продаю, например, набором. То есть у меня в одном наборе, ну, вот получается, ну там, пускай 6 штук, я не знаю, или вот. Ну, просто еще пример. А как мне приклеивать штрих-код? Мне что, нужно будет одинаковый штрих-код приклеить на каждый товар? Нет. Очень просто. Смотрите. Вы весь свой товар, который вы продаете как набор, кладете вот в эту коробочку. И на коробочку приклеиваете не штрих-код короба, не штрих-код поставки. А это у вас набор товара. Это получается, это у вас, у вас товар. А то, что он у вас состоит из шести а, частей, это находится внутри. То есть это получается штрих-код товара. Клеится на коробочку. Вот видите, артикул, штрих-код, размер. Ну, образно говоря, там, набор. Это вот набор, то есть это товар, это набор. Если мы товар продаем по отдельности, каждый, красный, голубой, по каждому по цвету, должен быть свой штрих-код. Если мы этот товар кладем в одну коробку продаем как набор или там комплект, мы упаковываем в коробочку, то есть это набор, и сверху приклеиваем на эту коробочку штрих-код товара. Так, следующий вопрос. Штрих-код короба. Можно ли использовать один и тот же штрих-код короба на разные коробки? Сейчас я объясню наглядно, что значит монопоставка, что значит вообще, ну, вообще упаковка. Смотрите, ну давайте начнем опять же с тех же товаров. К примеру, у нас лаки. Для ногтей, что там, я не знаю, к примеру. Uh, у нас коробки. Не будем даваться подробности какого размера. Ну, пускай там 60 на 40 на 40. Коробки. Uh, что значит монопоставка? Скорее всего, вот сейчас это я расскажу для тех, кто еще ни разу не поставлял. И вообще не разберется в этом никак. Uh, кстати говоря, вот эта формация, я когда сам выходил, я искал, uh, везде как-то вот, знаете, на пальцах вот просто сказали, как будто бы мы новички, например, это уже знали. То есть тут все легко и просто. На самом деле, uh, я вот... Как вот сейчас вам преподношу, например, такой информации я нигде не видел. Может быть, это в платные курсы где-то было, но я платный курсы никакие не проходил. Поэтому вот чего мне раньше не хватало, я, вам, я с вами это, этим делюсь. Смотрите, у нас мы хотим отправить поставку. Хотим отправить четыре вида одинаковых, ну, то есть, точнее, каждый вид одинакового товара в коробку. Всего четыре вида. Красный, голубой, желтый и зеленый. Если мы в одной поставке упаковываем одинаковый товар каждый в свой короб, то есть в одном коробе у нас будет одинаковый товар. Эта поставка называется моно. То есть не все коробки обязательно, чтобы были одного товара. А вот в, одном, в одной коробке, если одинаковый товар, то есть в каждой, видите, вот четыре коробки, это моно. По поводу оформления. Это штрих-код короба. Это штрих-код поставки. На каждую коробку, смотрите, вы генерируете свой штрих-код короба. Специально э, взял из PDF файла, распечатал, э, сделал формат, чтобы вам все наглядно было видно, как все оформлять. Вы сгенерировали 4 э, штрих-кода короба, каждый разный, видите, 54.98, 54.99, 5520. В Excel файле, в шаблоне сделали привязку этого товара. Ну, допустим, у вас в каждой коробке 100 штук единиц товара. Вы там пишете, что 100 штук привязка вот к этому номеру, вот этот вид товара. Потом вот этот вид товара, там, баркод номер, вот к этому номеру. И в дальнейшем вы раскладываете в соответствии с вашей привязкой. То есть красный, вот в этот короб под этим вот штрих-кодом, под номером штрих-кода короба. Этот сюда, этот сюда, и сюда. На одну из коробок по требованию Валберес нужно приклеить штрих-код поставки. Но я вообще рекомендую всем приклеивать штрих-код короба одинаково с двух сторон. Если, вы если конечно, вы так не путаетесь, а то бывают такие, пишут, что я так путаюсь, давайте делать так, как требует Валберес. Пожалуйста, делайте. Вот Валберес требует вот так. Приклеить штрих-код короба. На, один, на, ну, на коробку один штрих-код короба с одним номером уникальным На каждую и на одну из коробок во всей поставке Вот, это вот вся ваша поставка Которую планируется отправить на определенную дату с определенным номером То есть вот этот вот номер ваш, так сказать, штрих-кода поставки Вот тут ваш ИП Я рекомендую штрих-код поставки приклеивать на каждый короб и штрих-код короба приклеить с двух сторон. Если пойдет дождь, если там, я не знаю, кто-то где-то там потрется, затрется, вот, у вас будет запасной, они найдут, без проблем распечатают. Как говорится, лучше, ну, сделать запас, чем потом постоянно, если вы отправляетесь из региона, это возврат, приемка, обратно доплаты какие-то, ну, это просто целая проблема. Так, дальше. Что такое поставка МИКС? Как она выглядит? поставки микс. отправляем но ну, оформление абсолютно такое же по требованию в адрес штрих-код короба уникальный для каждого своего короба но раскладка идет уже по привязке таблицы вот например на этот 54 97 но я просто говорю не все цифры а последние чтобы вот тут 298 идет привязка то что лежит внутри этого короба допустим 50 количество голубого цвета товар с голубым цветом и пять красного. Мы упаковываем в одну коробку. Это уже микс-короб. Во втором коробе тоже, если будет микс. И в третьем, и в четвертом. То есть, каждая коробка у нас имеет... Не обязательно это два вида. Может быть, у вас там будет всего, я не знаю, там 100 штук разного товара лежать в одной коробке. То есть, это я просто вам наглядно показал, что это разный цвет, разный баркод, разный артикул. Вот. Чтобы понимали, это микс. и Когда в каждом коробе лежит разный товар. Если у вас в одном из коробов лежит товар одинаковый, как вот в моно одинаковый, а остальные какие-то разные, то это следующая поставка. Называется она моно плюс микс. Видите, в, одном, в, одной, в одной поставке, в одной поставке 4 коробки, мы отправляем в одном коробе э, товар с красным цветом, а во втором коробе с голубым, в третьем, четвертом, например, у нас там уже смешанные. То есть тут две коробки микс, две коробки моно. Поставка называется моно плюс микс Я думаю с этим все понятно а, еще, еще, еще частая ошибка а, Вопросы Частые по поводу микс Поставки а, Многие хотят угодить Приемщику Который работает на Valdez а, Они пишут что Мы хотим упаковать Каждый допустим, Разложить внутри короба каждый товар по отдельности то есть вот не просто так вот накидать да как вот я здесь нарисовал сейчас вот например я просто так аккуратненько нижний ряд зеленый допустим верхний ряд голубые А ведь этот может лежать все по отдельности короче я как рекомендую внутри короба по возможности это разделять например какой-то картоночкой я не знаю если вы раскладываете как вот здесь вот нарисовано, то раскладывайте так все, чтобы они не перепутались. То есть, допустим, вы нижний положили, какое-то положили разделение, какую-то картонку, лист, или, например, вертикально положили, разделили. Но вот так вот не нужно делать. То есть, вы, многие как делают. <coughs> берут, каждую единицу товара кладут в коробочку, <coughs> и такие коробочек, внутри большой коробки вмещается еще 8 штук. Вот. и получается, у них штрих-код товара находится на э, самом товаре. Этот товар упакован вот в эту коробочку, на которой нету никаких обозначений, а, ш, а что вот туда приклеите. Это не набор, вы туда не приклеите штрих-код сюда. Даже если вы приклеите, это будет ошибка, и у вас при приемке приемщик э, возьмет эту вашу... Он не будет ее открывать, вот, он, он ее возьмет, отправит как полностью один вид товара, а кому-то придет... Ну и вы, считая подарите, э, так сказать, своих там сколько, 6 или 9 э, товаров в одном коробе. Поэтому не совершайте ошибок. Не нужно вот это делать, не нужно э, класть в каждый коробок, чтобы удобно было, не, не, чтобы приемчик не перепутал. Так вы сделаете еще хуже. Я вам так делать не рекомендую. Максимум можете что сделать? Положили товар, допустим, там вот с одной стороны коробки, разделили картонками, с другой стороны наклад... наложите. Потом э, сверху, то есть разделите их просто картонками, чтобы это было видно, что это разный товар, например. И с этим проблем, как сказать, возникнет у вас не должно. Я думаю, что я с этим вам все объяснил. В принципе, так, ну все, переходим к следующему вопросу. Вот интересный вопрос, и вообще не то, что интересный вопрос. То есть люди, прям я вижу, постоянно с этим сталкиваются. В соседних каких-то телеграм-чатах я много где состою и вижу. Люди крик о помощи пишут, что делать, как быть. Такая ошибка а новичков, которые м -м, никто, наверное, не объяснил, не рассказал. Ну, кто, тот, кто сам начинает с этим постоянно, с этим сталкивается. Я, слава богу, про эту ошибку, про эту вообще вот, так сказать, ну не знаю, баг или какая-то вот называется фишка, узнал из другого чата, сам на своем личном кабинете проверил, да, действительно это так. Вот. специально решил записать видео всем показать и в дальнейшем, когда мне будут задавать вопрос, я буду просто отправлять ссылку вот на это видео и показывать ответ на этот вопрос. Подробно. Вопрос такой. При смене даты поставки изменяется штрих-код короба. Как быть, если мои коробки находятся уже на складе транспортной компании, они смогут переклеить штрих-код короба? За это будут ли брать деньги? То есть вы отправили транспортной компании. Вот, допустим, я отправил из Саратова. Чтобы понимать. Я не знаю, когда транспортная компания привезет что на это повлияет? Погодные условия, пробки, не пробки, праздники. Они примерно говорят, допустим, там образно, я 10-го отправил, образно говоря, там, или там 10 декабря, они говорят там 20 или там 15 числа 15 декабря ваш, ваш груз будет уже находиться в нашем терминале на складе, допустим в Каледина или там, не знаю, в Казань. Вот. И, образно говоря, там числа 16-го, числа 15-го с вами свяжется менеджер для согласования дата поставки, а 16-го вы ее поставите. То есть он вам примерно в сроке говорит 16 декабря. Вы что делаете? Вы заходите, допустим, прямо на примере покажу. Так, вы заходите в свою поставку. Ну вот, видите, у меня тут просто стоит дата 10-я. Я специально создал тестовую, так сказать, поставку, чтобы вам наглядно показать. Вот, смотрите. А, то есть вы, допустим, не 16, да, допустим, давайте 10. Вам, говорит, примерно 10. Вы 10 поставили. А, они говорят, что, ну, то есть наступает 9 число, 10, вам никто не звонит. А вам нужно эту дату перенести. И вот тут самое главное. Что, что происходит? Смотрите. Когда мы заходим в нашу поставку, мы нажимаем просмотр штрих -кодов. Я уже заранее сделал привязку. Сейчас она загрузится. Вот, сохраняю ее. И когда мы привязываем наш штрих-код товара к штрих коробу, вот видите, допустим, мой товар, вот этот товар, 50 штук в одном, в одном коробе. Вот первый, второй, третий, четвертый. Так, перешли мы в нашу поставки сделали привязку и что происходит то есть вам говорят что нет 10 мы не успеем а, вам поставить чаще всего процентов 95 всех новичков как меняет дату вот тут вот у вас появлялась плашечка вот в этом месте когда вы создаете заказ вы ее обычно берете мышечкой и вот так вот переносите на дату там перемещаетесь дальше дальше да вот смотрите Переместились. И вот, допустим, я поставил в Казань на 12 декабря. Да, вот 12 декабря. Допустим, у меня стоит 10, 10 дата создания была. Так, и вам говорят, там нужно перенести дату поставки. То есть, вы берете вот так вот. Чаще всего, чаще всего, как делают. Вот так вот. Сначала пытаются переместить. Вот сюда вот, например. Потом вот вот сюда двигают. У них ничего не получается. То есть они отсюда мышечкой перенесли сюда. И дальше они также мышечкой пытаются переместить. У них ничего не получается. Но сгорается вот тут вот надпись «Убрать поставку». А что происходит? Специально сейчас пока не перенес, покажу. Смотрите, когда у вас были привязаны штрих-коды, вы заходите, вот запомните, нажимаем на поставку переходим вниз и здесь вот есть кнопочка просмотр штрих кодов нажимаем на нее и если ваша привязка была привязана то вот эти вот надписи будут находиться как здесь ну то есть в сохранении и чтобы вы не делали не обновляли там она всегда если у вас было привязано товар к штрих коду короба у вас постоянно будет привязка находиться вот здесь внутри вашей поставки если мы возьмем и используем кнопку «Перенести дату поставки». То есть, смотрите, у нас сейчас стоит 12-е, мы перенесем, допустим, на 14-е. Ждем. Успешно перенесено. Так, проверяем поставки. Так, так, так, все поставки. Нажимаем. Сейчас она немножко подождем, нужно, чтобы она обновилась. Ну, сейчас она пока обновится, вот тут появится цифра 14. В чем суть? После переноса мы переходим еще раз, нажимаем кнопку просмотр. Я, кстати говоря, всем рекомендую при любой смене даты всегда нажимать вот сюда. Вот все поставки. Вот видите, 14 декабря все перенеслось. Нажимаем просмотр и проверяем. Видите, ваша привязка не слетела. Она находится, ну, как была, так она остается. А, что делают частая ошибка новичков? Вот как раз-таки я начал с этой вот э, стрелкой. Вот показываю. Так, мы ищем. 14 декабря ищем Казань. Они пытаются вот ручками перенести. Почему же нам Валдрис не дал возможность так же, как и отсюда сверху вниз мы перетащили, также переставить другую? Нет такой возможности. Они тыкают и так, и вся. Как же нам, нашим новичкам, Э, так сказать как же нам э, новичкам это все дело переместить и все таки они видят убрать поставку из плана и, и нажимают сюда что происходит дальше Дальше поставка удалена из плана поставки через некоторое время она обновится дальше она появилась в нашем удобном местечке откуда мы можем легко перенести на любую дату вот. и вот появилась кнопочка видите запланировать то есть мы можем уже сразу выбрать эту поставку поставить вот. И берем вот так вот. Они вот так вот берут. Допустим, на 16 выбирают поставку и переносят. Она грузится. Все отлично. И э, звоним деловым линиям. А, не звоним, а отправляем наш этот э, штрих-код вот поставки. Ну, там, или все говорим, что менеджер, мы, мы все сделали э, на там, 16 декабря. Что происходит дальше? А дальше вот как раз-таки ответ еще один вопрос. Почему не считывается штрих-код короба при приемке? Вот два вопроса, и вот как раз-таки ответ на, на этот вопрос. Почему не считывается? Так, э, смотрим. Казань. Мы перенесли. Смотрите. Если мы нажимаем на кнопку «Перенести», у нас, я показывал, при нажатии просмотр штрих-кодов, привязка оставалась на месте. Если мы сначала ее убираем, из, ну, из плана, то есть вот сюда вот мы перетаскиваем, так, вот 15, если мы вот так вот сюда перетаскиваем, потом заходим в нашу поставку, нажимаем просмотр, и здесь ничего нет, потому что ваша привязка штрих-кодов слетает. И дальше при смене даты поставки изменяется штрих-код короба. Почему он будет изменяться? Он, на самом деле он не изменяется. Потому что вы сюда заходите, понимаете, что ваших штрих-кодов нет. Боже мой, что делать? Вы нажимаете «Количество», как вас научили раньше делать, так сказать, «Количество». Нажимаете 4 штуки». Нажимаете «Добавить». То есть у вас те штрих-коды оставались, вы еще добавили. Тут получилась вообще полная путаница. Какие у вас были раньше штрихкодики, какие сейчас. Вы уже все запутались. Вы берете, привязываете этот штрих-код на новые, а ваши коробки находятся там, в Москве уже, в терминале деловых линий. Вот. У вас а, истерика, паника, вы пишете во все чаты, что возможно. Ребята, помогите, спасите. А, берут ли деловые линии за переклейку а, штрих-код короба на каждый короб. Этого делать не нужно. А дальше что нужно сделать? Переходим к привязку штрих-кодов, нажимаем «Обзор». А, здесь я рекомендую, чтобы ваши а, вот эти привязки не терялись, создайте папочку в эту папочку, ну, назовите ее, допустим, там, а, дата поставки а, такая-то, номер поставки такой-то, чтобы вы потом в дальнейшем могли это, по, этот номер, вот видите, по этому номеру понять, когда у вас какая была поставка и какая в ней была привязка. Заходите, обзор, генерируете ничто не нужно. А, нажимаете, выбираете вашу поставку. Она у вас, вся та же привязка, которая у вас слетела после неправильной смены даты, она у вас появляется, вы ее сохраняете. Нажимаем все поставки. Вот Казань. Просмотр. Все, ваша привязка на месте. Никаких новых генерировать 4, 4 кодов не нужно. Это очень частая ошибка новичков. И судя по всему, про это нигде никто ничего не рассказывает. Даже в платных курсах, потому что мне пишут личные сообщения, что я купил курс, я его прошла. А у меня такая-то такая-то проблема. Мне об этом ничего не говорят, они мне отвечают, пишите в чат поддержки. А люди находят ответ на свой вопрос в комментариях под видео, под каких-нибудь, либо вот в самих видео, либо вступает в чат, в чате там мы общаемся, обсуждаем какие-то разные вопросы. Ну и там уже есть история, по которой можно найти, посмотреть, какие были обсуждения и часто задаваемые вопросы. Про один момент забыл упомянуть, сейчас я вам скажу. То есть, если вам говорят, что у вас не считывается штрих-код короба при приемке, вы заходите в саму поставку. То есть, вот, так, вот все поставки. То есть, выбираете ту поставку, по которой у вас возникает проблема, нажимаете на нее, нажимаете «Просмотр штрих-кода». Если у вас вот этого не будет, то это первая причина, почему у вас не считывается при приемке. То есть, они вот на этот штрих-код тыкают, тыкают, а привязки товара к нему какое количество – то есть, этого ничего нету. Вот. Поэтому а, проверяйте всегда. Вот, еще раз покажу. Просмотр штрих-кодов. Нажимаем. Вот. Если ваша привязка привязана, вы проверяете ее всегда вот здесь. И, э, перед отправкой я рекомендую всегда сверять по карточке товара вот этот номер и по номеру вот этому штрих короба. Все ли у вас правильно привязано. Ну, в принципе, с этим, я надеюсь, разобрались. Да, и вот забыл сказать. Часто бывает такое, что человек смотрел мои видео, задал вопросы, я давал ответы, и в конечном итоге он пишет, что мою поставку развернули транспортной компании, деловые линии, и сказали, что разбираетесь, у вас не было считывания штрих-код поставки, по-моему, или штрих-код короба. Ну, не, не суть. Ни того, ни того, там что-то, либо, либо либо это, либо это не считали. То есть, если вы уверены сто процентов в том, что вот тут у вас все привязано, что вы там распечатали правильный штрих-код поставки, что у вас стояли да, верные данные там водитель. Ну, в общем, все данные у вас правильно заполнены, и вам такое говорят. Всегда... Требуйте подтверждения. То есть, если вам позвонить и скажут, что у вас там что не считалось, вероятнее всего, как происходит картина. Это уже уже, вот я заметил, в Казани часто такие случаи происходят. Я просто спрашиваю, мне пишут. Я спрашиваю, Вы из какого вообще города и куда у вас была поставка? Они говорят, в Казань, например, просто часто такое было. В Казань был такое, и в Краснодар. Вот несколько раз. Про центральные склады я такого не слышал, про Екатеринбург тоже. Часто бывает такое, что ну, представим организацию транспортной компании «Деловые линии», да, а, водитель заступает на смену, и ему вот задача на весь день, что нужно сделать. То есть, допустим, вот он по, по городу Саратову, да, нужно съездить там на мой адрес, забрать коробки, там на какой-то еще адрес, к примеру, да. А вот в Москве там еще есть большие слоды маркетплейсов, или там в Казани, да, вот. На них огромная очередь, там по 100... Допустим, машин. Я просто там сейчас не живу, я не вижу, сколько там машин, какая очередь. Но я просто, судя по разговорам, я понимаю, что там очередь бешеная. И этому водителю дают задание вести коробки на Marketplace. То есть одно дело, он может, например, заехать там дом побыть немножко, забрать заказ у меня там или где-то еще, отвезти в терминал, и все, у него смена закончилась. А это ему нужно будет в пробке стоять там весь день в этой пробке или, допустим, там из каких-то коробок. Ну, просто есть такая категория людей, которые просто придумывают какие-то отмазки, и они вам, точнее, не вам, они просто уже знают эти фишки, и отзванивается менеджер, говорит, там не было, э, этом, не было сканирования, э, считывания штрих-кода, э, в общем, передавайте, что там у них ошибка. Они вам э, позвонили, говорят, так и так, у вас ошибка, проверяйте, вы проверяете, у вас все четко. Вот. То есть, что дальше происходит? Он обратно приезжает, Коробки отгружают, они туда кладут э, на склад на хранение. Вам говорят, переносите дату, вы тут все. У вас все было четко, да, вы там, э, возможно, наоборот, таким образом сделаете ошибку. То есть, у вас все было правильно. Но они же это не понимают, что, допустим, они думают, что вы там просто перенесли дату и все. Ничего сложного не будет. Мало того, что они к вам за это еще сделают э, выставить счет за прогон автомобиля. То есть, типа, как по вашей вине наш автомобиль два раза ездил. То есть там рублей 200-300, к примеру, за прогон они точно вам могут накинуть. Поэтому я всегда рекомендую а, не соглашаться с менеджером на вот эту вот дополнительную оплату и не оплачивать ее до тех пор, пока не будет подтверждения. Вот пускай водитель пришлет, я не знаю, там фотографию или там что-то. То есть он вам вашу, вашу вообще посылку, поставку может постоянно мурыжить каждый день не считали, не считали, не считали, а где подтверждение? Вам будут начислять. Вот. Поэтому с этим внимательно. Очень часто уже такой случай стал появляться на других. Вот, Кстати, Краснодар тоже я слышу такое происходит. То есть вы заходите, ничего там не меняете, проверяете все несколько раз, не нужно заново что-то там перезагружать, Это от этого ничего не изменится. Как штрихкод, бы, штрих-код, если был под этим номером, он такой и останется. Вот. Ну, например, в моем случае я сто процентов уверен, что у меня один штрих-код не считается, у меня считается с другой стороны коробки. То есть я и так, и так, плюс еще отправляю в PDF-файле штрих-код до коробов, штрих-код поставки на почту от менеджера деловых линий. Чтобы, потому что там водитель, водитель приезжает, они даже в принципе короткий не, не, не пикуют. Он просто листочек показывает, вот штрих-код поставить, они там его с крепочкой соединяют. Вот. А вот штрих-коды коробов Столько коробов, такой штрих-код, они прям с листка у него пикуют. Я уже просто общался с менеджером, я уже слышал, как этот процесс происходит. Вот. И поэтому в моем случае вероятность то, что какой-то там штрих-код не считался, это ну, то есть такого быть не может. Вот. Поэтому выясняйте, спрашивайте подтверждения, чтобы такого не было. Пишет по поводу мне акций. Валдерс постоянно каждый день придумывает какие-то условия для участия в акции. То есть он хочет угодить и для клиентов, ну, то есть, и для поставщиков, и для покупателей. И каждый раз придумывает э, условия для акции. И вопрос такой, как мне подсчитать, выгодно ли мне участвовать э, в той или иной акции. То есть стоит ли мне вообще завышать цену, или, там, снижать цену. Эм, сразу скажу, как подсчитываю я. Я делаю с помощью таблицы ценообразования. Я, вот смотрите, допустим, вот по условиям, по примеру, черная пятница. Мы видим условия. Я просто сейчас не буду открывать, искать тот скриншот, я вот просто скажу: тот, кто еще не вышел на Marketplace, просто пусть ну, послушайте, какие бывают условия для участия. То есть Valberis вам говорит: вот ваш товар, если вы хотите, чтобы ваш товар продавался, с учетом комиссии базовой вашей, комиссии Валбрис на ваш товар, допустим, там 12% ваша комиссия, то он вам говорит в таблице, у вас, у вас цена должна быть 650 рублей, ну, образно говоря, ну, это просто, допустим, от любой товара взять 650 рублей. Если вы хотите, чтобы вы, мы вам, Валбрис, вам сделал скидку на вашу базовую комиссию, то есть от 12 отнять 3 чтобы получилось 9% с каждой продажи, то у вас должна быть цена продажи 590 рублей. А если вы хотите сделать, чтобы у вас э, э, скидка была 5% от базовой, то есть 7% всего, то 500 рублей ставьте. А если вы не хотите участвовать в акции, то во время проведения акции, если вы ваш вашей цене не будет, ну, то есть не, не, не под что вы там не будете, образно говоря, вы вот смотрите, э, вот по 756, 756 рублей, к примеру, вот я продаю, Uh, у меня базовая комиссия в Албрис 12% я что делаю я допустим беру для себя ну вот можно нибудь здесь ниже пишу вот 37% uh, какая была цена, конечная цена продажи для клиента 756 рублей и тут смотрите важно если мы не хотим участвовать в акции uh, это вот я говорю по примеру черной пятницы, которая была уже прошла то он к 12% прибавляет еще 15% Получается всего 27% То есть мы берем Вот тут пишем 27% комиссия Вот Здесь пишем 27% Здесь пишем чистая прибыль Вот 448% Вы можете где-то в отдельном месте писать Просто я, например, делаю для себя вот так Пометил. Дальше. Смотрим. Базовая комиссия 12%. Так, если вы хотите получить скидку 9%. А, если вы хотите, чтобы у вас была базовая стоимость 12%. Чтобы без, без вот этих вот плюс 15%. Поставьте 650. То есть не выше этой цены. Вот, 650. Мы просто берем и, например, начинаем увеличивать скидку. Так, 45%. 46, вот, видите, 648 рублей, 46, пишу здесь 46, ну, конечно, тут можно подбить, сейчас промокод отменили, можно подбить э, первоначальной ценой, сделать так, чтобы было ровно 650, ну, я объясняю суть. Пишем, какая была скидка, то есть, вот, допустим, напишем э, база, наша базовая цена, э, здесь не участвуем. Там, не участвуем в акции. Так, здесь пишем 648. Здесь процент уже у нас будет э, 12. 12 процентов. Пишем 12, чтобы нам не забыть. И смотрим, что у нас получается по чистой прибыли. 473. Чистая прибыль. Так. Идем дальше, смотрим. Так, э, э, э, скидка 3 процента. Цена 590. И вот эти вот сумму я просто выдумал из головы. Вот. Ну, просто сам факт того, что он чем больше скидка, тем ниже цена. В вашем случае там у вас будет своя цена. Так, 9% ставим. Так, 46 цена должна быть 590. <coughs> так, значит, мы скидку еще больше ставим. 590. Так, 52%. процент Вот, смотрите. Так я напишу 3% скидка. А, здесь 51%. А, вот этот процент я пишу для того, чтобы потом в дальнейшем, когда я буду а, устанавливать скидку, я чтобы мог вот сюда глянуть. Где мне выгодно? Сейчас посмотрю по чистой прибыли. Вот. И уже могу ее уже, так сказать, установить. Мне уже ничего считать не нужно. Здесь я пишу уже скидку. Со скидкой 3% получается 9%. Указываю. Вот она здесь 3%. То есть, вот это я просто как. Как заметку использую. Это никакие тут не формулы, не что. Здесь 442. Так. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Так. Здесь у нас получается скидка 5%. И цена должна быть 500 рублей. Так. Напишу здесь 5%. Смотрим, что получилось тут 500. Ставим 55. Так, 60. 57, 58, 59 процентов, вот видите 59 процентов, так ставим 492, здесь комиссия уже будет 7, 7, так и смотрим чистую прибыль, 371, вот смотрите, вот это чистая прибыль ваша, то есть вы продавали-продавали по цене 756 рублей, и с вас Валбрис а, брал 27% комиссии. То есть чистой прибыли а, вы то есть у вас не будет плашки, то что у вас там ваш товар черная пятница, там он просто будет где-то а, во время акции ему возможно продаваться. Вот И в этот момент вас возьмет 27% комиссии ну, в, в, в общей сложности. И у вас получится чистая прибыль 448 рублей. Смотрим дальше. Вот смотрите. Если мы, например, возьмем немножко, ну не немножко, а снизим хорошо, допустим, видите, от начальной цены. Вот. То есть нам что делать? Нам нужно либо тут цену ставить, либо там ниже, да, вот, ну вот, 448 рублей. А, к примеру, до акции, вот, образно говоря, сейчас покажу. Если вы продавали до акции, я забыл сказать, показать. Вот 37. Вот 756 рублей. До акции по вашей базовой стоимости, то есть вот вы с этой ценой продавали, акции еще не было, у вас чистая прибыль была 561 рубль. И вы что смотрите? Вы смотрите, так, если я по этой цене продавал э, по 12%, то есть ставил не эту цену, для того, чтобы во время акции сохранить, так сказать, свою базовую стоимость, а до акции вот это была цена, то я имел чисто прибыль 561. Тут вы для себя дальше решаете, что вам нужно делать. Если вы не будете участвовать, то вы потеряете, и у вас будет 448. Если вы немножко снизите, поставите вот эту цену, вы попадете под а, скидку 3%, и у вас от базовой будет 9%, и у вас получится вот такая вот прибыль. То есть если вы не участвуете с такой ценой, вот, а если, ну, то есть вы так и так теряете. Тут либо что делать? Тут либо нужно будет, например, то есть вы не хотите участвовать, да, в акции. Точнее, вы не хотите отдавать свои деньги в Валдересу. То есть у вас идут продажи, хорошо. Вот, акции там длится, грубо говоря, неделю. Вот мне такой случай был. И этот товар остался на остатке, допустим, там, ну, 10 штук. Я понимаю, что мне нужно его быстрее допоставлять. А как, например, делаю в этих случаях я? Я беру, я обычно вот так вот помечаю каким-нибудь цветом, чтобы это было видно сразу. Я беру, вот смотри, 561. Здесь для себя чистую прибыль я запомнил, 561, и я подбиваю так, то есть ставлю здесь 27% за неучастие в акции. Я не хочу в ней участвовать, не хочу, чтобы мой товар закончился я задираю цену но задираю цену так чтобы я свою чистую прибыль получил в конечном итоге вот смотрите и беру начинаю увеличить э, снижать скидку 10 процентов смотрим на чистую прибыль 663 так можно немножко дать побольше 12 процентов 647 так 18 процентов пятьсот 599 так 22 процента 567 так и сейчас еще 23 до 1. 559 ну вот смотрите я вот таким же способом для себя подсчитываю по этой же схеме то есть тот товар который уже не хочу чтобы он уходил в ноль и в то же время даже если у меня во время акции его купит я чтобы свои куровные деньги не отдавал за комиссию в адрес я просто беру, высчитываю так чтобы это было по чистой прибыли одинаково то есть даже если меня кто-то купит его по 924 рубля то есть я сюда пишу 924 вот 27% и здесь я указываю 559 то есть я в минус не уйду я буду при своей прибыли в то же время эти продажи у меня будут идти реже вот свою прибыль я получу, то есть я от этого минус не уйду. Но если, конечно, ваша ситуация такая, что у вас товара много, и вам, кстати говоря, нужно смотреть на оборачиваемость то есть товара, чем ниже, тем лучше. То есть если Валбрис понимает, что ваш товар плохо продается, там вы еще плюс на него задираете цену, вот, он там никому не нужен, и он лежит, и то есть в конечном итоге может привести к тому, что, э, ну, я просто прям на живом примере покажу. Вот, нажимаем динамик оборачиваемости, и вот смотрите, к чему это может привести? Вот это вот количество дней э, вашего, вашей оборачиваемости, то есть вы ее можете посмотреть э, в этом графике, вот ежедневная то есть вот ваша оборачиваемость когда ваши продажи идут хорошо вот он показывает вот этот показатель на какую дату вот вот сейчас средняя оборачиваемость вообще по вашему то есть это очень очень хороший показатель продается хорошо ну, сейчас понятно сейчас сезон вот и он тут вот видите изменения по, по этому так сказать анализу показывает и если вы, ваш товар плохо продается, или, например, вы так думаете, что ваш там товар разлежался, выпускаем он полежит. Я вот, например, заметил, как у меня было несколько видов товара, которые я, например, понимаю, что я уже ну, они плохо продаются, я хочу от него избавиться, а, от этого товара. И они в то же время были на остатках, там буквально 2-3 единицы, а, то есть разного вида товара. И они там находились на один на этом складе, на колени, на другой в Казани. Я потом где-то увидел эту информацию, что нужно от этих товаров избавляться, чтобы ваш, э, так сказать, ваш вот этот личный кабинет в целом, то есть ваш бренд, э, поднимался вверх, что люди, так сказать, э, точнее, в адрес, чтобы понимал, что у вас оборачиваемость хорошая. И, то есть, таким образом, те товары, которые не, ну, не продаются, плохо, долго находятся, у них высокая оборачиваемость. И здесь вот как раз-таки, ну, тот, тот показатель, где какая оборачиваемость, и здесь вот есть вот, значение, то есть самое главное, чтобы у вас а, не было вот этого показателя неликвид то есть если а, если у вас будет неликвид то валгрис вам вообще может отказать а, вот смотрите, товар с плохой оборачиваемостью, такой товар нельзя добавить в заказ и следовательно привести к нам на склад то есть если вы а, дотянули до того что ваш товар с высокой оборачиваемостью, то есть он вообще нигде никто его не берет или там постоянно от него отказывается, то у него будет пометка не Этот неликвид вы в этом дальнейшем просто можете недопоставить. Вы не можете добавить его в заказ, у вас будет власть ошибка. Поэтому этого не добивайтесь. Здесь есть каждый показатель для товара, и тут какие и что нужно, какие действия нужно совершить. То есть усилить завоз новинок топов в глубинку. Топы в глубинку, это означает, что вы заполнили все свои центральные склады, например, Каледина, и вы начинаете уже Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, уже начинаете и тут поддерживать, и туда. И Велберс таким образом понимает, что ему напрягаться не нужно, вести ваш товар из Каледина в Хабаровск, да, например. А из Хабаровска клиенты вышли на ваш товар, они увидели, что доставку там, буквально там, один день или, или два дня, там, я не знаю. Ну, то есть все быстро. И все, и таким образом у вас начинает плюс а, больше а, повышать, так сказать, в топ, поднимать по позициям, ваша оборачиваемость становится, а, ну, вот с таким значением. Там, чем меньше дней, тем лучше. Показатель хороший, чтобы... И все, и у вас идут продажи, вы только успеваете допоставлять. Так, а, далеко сильно ушел. Вот, и тут вы для себя, так сказать, определяетесь. Либо вот этого товара избавляетесь, даете ему скидку, вот, либо вы, то есть вы, вы пропустили эту, ну, как сказать, эту новость об этой акции, ваш товар продается, вот, и вы будете продавать, вот, если, допустим, по этой цене, если вы не посчитаете, вот, то есть вы какую-то часть э, из чистой прибыли отдадите в Aldris. поэтому я подсчитываю вот таким образом своей таблице. не знаю, как это делаете вы, я так думаю, что э, из новичков многие вообще этим не заморачиваются и просто... Запустили, там как-то само продается, вот, а потом понимает, что почему почему такие показатели. А, а показатель этот можно следить в отчете реализации, он называется столбец КВВ, коэффициент вознаграждения в адрес. То есть если на вашем товаре КВВ будет, там, по-моему, процент, они отмечаются как 0,27, 0, допустим, 0,09, 0,12, 0,12. То есть, это процент, который у вас взял Валбрис, когда ваш товар продавался. Вопросы мои уже закончились, которые я хотел разобрать. Если это видео было полезным и интересным для вас, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Дмитрий Каштанов, всем пока!